Это все есть в реальности. Я знаю таких людей, у которых есть такие сверхспособности. Ты знаком, ты говоришь, с такими людьми? Я не то, что знаком, я сам такое испытывал. А, замедление времени. Да. Вот как только он проявит эту волю, только после этого ему все это откроется. До тех пор для него это просто сказка, фантастика. Вот как только любой скажет, я хочу то-то или то-то, вот тогда начнут происходить чудеса. До этого момента ничего этого не будет. Будет простой, обыкновенный физический мир. Чтобы разбудить народ, нужно научить их проявлять свою волю, дать знания, как исполнить эту волю. Чем больше будешь проявлять свою волю, тем больше у тебя будет мощь и духа, потому что ты научишься управлять этим миром через свою волю. Творец-то для чего нам это свободу воли дал? Чтобы мы научились проявлять эту волю. А многие даже не проявляют эту волю. Как сказали, так и сделал. Все Не сказали, не сделал. Давай на примерах разбираться вместе. Что такое дух, что такое душа и что, что такое физическое тело. Давай. Не хватает людям силы духа. У духа есть мощь. Я говорю о первичном образе, который творец задумал. И поэтому мы как раз и не понимаем. Друг друга. А что такое явление? Это то, что мы видим в на наяву. Ключевая проблема – восприятие. Ни хрена подобного пощупать, потрогать. Видишь, в трех заблудились. Вот оно, здесь. Вот это и есть явление. Разбираем по слогам. В ось виятие. А образ первого творца, он вообще один. А явления разные. Как пробуждать эту мощь духа? Вопрос главный – кто я? Вот внутри физического тела кто? Это свойство твое. А кто ты? Круто, круто. Хороший вопрос. Универсальное определение. Короткое. То есть условия необходимости и достаточности. Есть такая пословица «Пал духом». А духа-то нет. И осознанности гораздо больше, чем у этой маленькой тявкалки, которая способность действовать. Одним взглядом можешь так посмотреть, что мощь духа необходима, чтобы действовать и бездействовать. Это тот самый поток света. Не из же? Не из нет. ну иногда истинки Надо найти крайности, чтобы определить золотую середину. Не надо. Мне будет холодно, и вот когда тело уже кричит все, кирдык, потому что я знаю, что это мне принесет в итоге здоровье методом э, познания крайностей находим золотую середину и проверяем все на примерах, все начинается с вопросов Вопросы двигатель по это прогресс. то есть душа ощущает, продал душу дьяволу тот самый канал и поток через который ты получаешь либо свет либо тьму, и в душе у него царит тьма, и там, и там можно бессмертие достичь но вопрос каким путем, принцип всего мироздания, принцип весов он осознал, что он может сделать Выбор. сын оказался мудрее. В любой момент любой человек может сделать осознанный выбор, туда или обратно. У меня происходит замедление времени, и я, я вижу, как каждая пуля летит в мою сторону, и я начинаю от них уклоняться. Они говорят, как так? Я говорю, вот так. И я понимаю, что я не один такой. Я понимаю, что таких много. Я понимаю, что такие способности есть у всех. Хотя бы мысленно проявите свои воли.